Всем доброго времени суток, друзья! С вами снова я, Аззи. Сегодня я расскажу вам о том, как я обучался на водительские права. Первый, давай, блядь! Ты, бля, не быть гостю, блядь! Сейчас у меня уже 10 лет, как эта замечательная пластиковая карточка. И если честно, то срок действия моих прав уже подходит к концу и пора бы их поменять. Это было лето 2008 года. Я только-только сдал летнюю сессию и решил потратить деньги, которые весь семестр копил со стипендии, на автошколу. И, собственно, побыстрее пройти ее, чтобы уже начать копить на свой первый автомобиль. Мы специально с мамой потратили целый день, чтобы обойти все автошколы, которые были близко к нашему дому, чтобы найти наиболее подходящую. Сначала мы засматривались на более бюджетные варианты, у которых цена была довольно заманчивая, но выглядели они как-то сомнительно да и автопарк там был как мне кажется не очень В итоге я остановился на той автошколе, которая в 2008 году была наиболее распиаренной в Красноярске Ее филиал находился не то чтобы далеко от нашего дома ну и не совсем близко Полчаса приходилось тратить на то, чтобы добираться туда пешком, но зато в этом филиале все было великолепно. Учебные классы с евроремонтом, диванчики на ресепшене, симпатичные девушки-секретари, которые записывали тебя на автовождение, и даже кулер стоял, из которого я так и не попил. В общем, после оплаты необходимого взноса и получения карточки водителя, в которой отмечались все часы, которые я должен был отъездить, необходимо было выбрать автомобиль. Варианты были такие. Toyota Vitz полностью на автомате. ВАЗ-2109 и ВАЗ-2105. Но я решил не заморачиваться и выбрал девятку. Объясню почему, потому что мне хотелось обучиться именно на механике. В 2008 году ходил слух, что если ты полностью обучился на автомате, то и вправо тебе ставят отметку, что ты можешь ездить только на автомате. Оказалось, что этот слух не был правдой, и даже те, кто все занятия в автошколе отучились на автомате, вынуждены были сдавать горку на Механики. То есть не на привычной Тойоте вид, а на девяточке или пятерочке. Ну и кроме того, я любитель знаменитой фразы Суворова о том, что тяжело в учении, легко в бою. Лучше я сразу пройду весь хардкор на механике и потом пересяду на автомат, чем наоборот. К тому же машину с автоматической коробкой передач тогда лично для меня было купить весьма проблематично, потому что это были сплошь иномарки и стоили они не так уж и дешево, если, конечно, были не совсем развалюхи. Дальше была первая поездка с инструктором. Буквально на следующий же день после того, как я записался в эту автошколу, я впервые сел за руль автомобиля. Меня обучал инструктор, который такое ощущение было, что он только что пришел с Бадуна. Из учебного автомобиля на всю громкость звучала музыка группы «Ленинград». Весь репертуар тех годов. Сперва этот товарищ рассказал мне об устройстве автомобиля, о том, какие приборы что показывают и какой рычаг за что отвечает, что нужно дергать и что лучше пока не трогать. И после этого он повез меня, как я тогда думал, на автодром. И пока инструктор вез меня... Он гнал так чудовищно и делал такие невероятные виражи, что у меня буквально тогда вся душа ушла в пятки, и мне чуть ли не расхотелось учиться вождению вообще. Я не знаю, может быть, инструктора специально так гоняют на первом занятии, чтобы отбить желание обучаться вождению у тех, кому это, может быть, действительно не нужно. В общем, сколько лет я не ездил на автомобилях с людьми, по-моему, при мне так гнали впервые вообще, при том, что разрешенная скорость в городе это 60 км в час, и инструктор должен это знать. Как должен знать и то, что пассажир в автомобиле должен быть пристегнут, а я тогда забыл пристегнуться или просто не Придал этому значение. И когда мы на полпути остановились где-то, когда ему надо было сбегать по делам, он такой смотрит на меня и говорит, а ты чё типа не пристегнут? Я такое застёгиваю, говорю, ну окей, только об этом надо было как-то раньше предупреждать. В общем, добрались мы на этом автомобиле до да, Ветлужанки. Ветлужанка считается как бы окраиной Красноярска, но на самом деле там довольно-таки оживленное автомобильное движение. И вот инструктор посадил меня за руль, научил трогаться и говорит, езжай прям по городу. Чего блять? Для меня, который тогда сидел за рулем автомобиля впервые, сказать, что это было немножко необычно, значит ничего не сказать. И это я еще мягко. Че, ебанутый что ли? В общем, мандраж от первой поездки у меня был тогда дикий. Я буквально как бульдог мертвой хваткой вцепился в руль, не хотел его выпускать. Был полностью в напряжении, чтобы никуда не въехать, ничего не задеть. В итоге все-таки я слегка закатился на бордюр, но, к счастью, ни автомобиль, ни те, кто в нем сидел, не пострадали. Мандраж после первого занятия еще долго не проходил, и как раз в тот момент в тему была вот эта песня. Мастерами кунг -фу не рождаются, мастерами кунг -фу становятся которая буквально повысила мое настроение и вселила энтузиазм обучаться вождению дальше. Собственно, на одном из следующих занятий мы уже с другим инструктором и на другом автомобиле отрабатывали упражнение «Горка». Оно уже проходило на каком-то пустыре, там же в Ветлужанке, но если на этом пустыре и были автомобили, то максимум один-два, и то, по-моему, это ученики других автошкол, которые также отрабатывали в этом месте «Горку». Особым пунктом моих практических занятий по вождению был автодром. Чтобы вы понимали, автодром, в отличие от филиала автошколы, находился от меня совершенно в другом конце города. И чтобы доехать до него от автошколы, буквально приходилось потратить около часа времени. А чтобы вы понимали, это время было оплачено и также входило в занятия. Поэтому, чтобы доехать до автодрома и обратно, и какое-то время позаниматься там, приходилось брать сдвоен, а то и строенные занятия. В общем, на автодроме я оказался через два, а то и через три занятия уже после того, как откатал в городе, хотя по идее это должно быть наоборот. И именно на автодроме ученик должен первые часы освоиться с управлением автомобилем, с рулением и досконально отработать горку, змейку и парковку. Но, видимо, у меня все было как-то по-другому и счастье, что я никого тогда не убил. Помимо практических занятий, в автошколе была еще и теория. Теорию вел довольно-таки забавный мужичок, которого зовут Альберт Михайлович. Он умел легко и весело рассказать о довольно таки занудных вещах, связанных с теорией автовождения и ПДД. Тем более это было хорошо посещать такие ненапряженные занятия после того, как я отпахал смену на заводе. Тогда летом 2008-го в промежутках между учебой в универе я подрабатывал на хладкомбинате. И к концу смены я буквально, сказать, приходил весь убитый. Единственное, что мне хотелось, это спать. В общем-то после того, как прослушал все часы теории и отъезжены Все часы практики Настает время экзамена Ну а для меня как для студента Тогда экзамен это Особенное ощущение Но собственно о том как я сдавал Экзамены на права и о том как Получал эту заветную карточку Я расскажу уже во второй Части этой истории Так что обязательно тыкайте колокольчик Чтобы не пропустить новые видосы Всем спасибо за просмотр Оставайтесь на позитиве и до встречи. Пока-пока!